Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный d 51 кранового типа в комплекте со стволом rs 50 и головкой рукавной ГР-50. Внутри рукав имеет резиновое покрытие, материал изготовления полотна – латекс, материал изготовления головки и ствола – алюминий. Длина рукава 20 метров, хранить следует смотанным в бухту. Рабочее давление 10 атмосфер, максимальное давление 16 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении К51, что означает, что тип рукава крановый, а диаметр 51. Рукав с одной стороны имеет соединительную головку ГР-50, с помощью которой рукав можно подсоединять к водопроводной системе, а с другой стороны рукава мягкой оцинкованной проволокой примотан несъемный ствол rs 50